При создании документов часть реквизитов заполняются значениями по умолчанию. Такими реквизитами являются подразделение, организация, руководители и другие реквизиты. В случае, если значения по умолчанию являются некорректными, их можно изменить самостоятельно. Для этого переходим в раздел «Сервис». В разделе «Сервис» в меню «Настройки» выбираем пункт «Мои настройки пользователя». Перед нами открывается список доступных нам настроек. Сейчас поменяем значение настройки организации. В щелчком мыши открываем форму записи настройки. В поле значения настройки переходим по гиперссылке «Показать все». Открывается список доступных организаций. Выбираем ту, в которой мы работаем. И сохраняем изменения, нажимая на кнопку Записать и закрыть. Теперь попробуем создать документ. И видим, что организация у нас теперь та, которую мы только что указали в наших настройках пользователя.